Добрый вечер. Я уже третий раз участвую в 15 на 4 выступаю здесь. И вот сегодня я так вне, не сказать, чтобы сильно внезапно решил, э, наконец, прочитать лекцию о том, в чем я действительно специалист. Э, я, я решил рассказать о железобетоне. Вы знаете, как специалист в этой области, я часто испытываю такую легкое вот недопом... недопонимание, когда люди у меня спрашивают, что железобетон, а что там вообще можно изучать? Вот железобетон – это что-то такое в их представлении простое, прозаичное, оно со всех сторон. И вот я, собственно, сегодняшнюю лекцию хочу посвятить тому, что железобетон – это на самом деле достаточно непростая вещь. И... Почему она непростая, я сейчас вам расскажу. Ну, прежде всего, нужно начать с того, что железобетон – это у нас не что-нибудь, а многоуровневый композитный материал. Там существует макроуровень, мезоуровень, микроуровень. И как во всяком композитном материале там есть армирующие элементы, там есть матрица, в которую они помещены. И в связи с этим, собственно, с матрицей я и хочу начать, потому что история матрицы для железобетона – это и есть самый сложный вопрос в его применении и создании. Ну, собственно, матрицей в железобетоне выступает какое-либо вяжущее вещество, то есть... Вещество, которое способно, сначала пребывая в жидком состоянии, потом переходить в твердое и при этом связывать какие-то инертные компоненты этого бетона в единое целое. Ну, Тут самое простое, что можно придумать – это глина. Глина – это… Э, а, а, здесь особенности какие ее? То, что у глины очень мелкие частицы, и, при, э, и за счет этого при замачивании ее водой и замешивании на поверхности этих частиц возникают очень сильные электростатические силы, которые… Э, в соответствии с размером частиц, они сильнее, чем силы гравитации, и в связи с этим глина хорошо сцепляется, как, между соб... как частицы между собой хорошо сцепляются, так и хорошо она сцепляется с другими компонентами, которые в состав этой смеси входят. Очень простая вещь, на самом деле. Тут никакой химической реакции не идет, но при этом... Достаточно интересные композитные материалы могут создаваться. Вот, например, мазанка. Это то, что называется саман, то есть смесь глины с соломой или с какими-то другими растительными останками. И, как мы видим, уже из этого материала можно кое-что строить. Однако у глины есть один существенный недостаток. Она достаточно неводостойкая. И со временем происходит деформация, а то и вовсе, вовсе разрушается конструкция из такого материала. Ну что, например, вот немножко даже по этому зданию видно, что у него такие немножко как э, скошенные стены. Это вот за счет того, что глина просто даже за счет того, что она впитывает атмосферную влагу, э, она немного как бы деформируется просто под своим весом. Поэтому еще э, в далекой древности люди начали искать э, вяжущие вещества, которые будут более водостойкими. Ну и первой остановкой на этом пути было использование таких вяжущих веществ, как извести гипс. Тут совсем простой принцип действует. Берется какая-либо природная горная порода, либо природный гипс, либо известняк, он обжигается, то есть из него кое-что удаляется, в случае гипса это углекислый газ, в случае, нет, проявляю, в случае извести углекислый газ, в случае гипса это вода удаляется из него. В результате этого вещество как бы запасает в себе энергию и потом, когда оно соединяется с водой, прошу прощения, когда оно соединяется с водой, оно высвобождает энергию, и за счет этой энергии образуются новые химические связи, образуется кристаллическая структура новая, и таким образом можно вот не только использовать это вещество для того, чтобы сцеплять, например, какие-то камни-вкладки, но и получать цельные изделия, вот как вот это вот декоративное изделие из гипса. Ну, что касается э, недостатков этих веществ, то они такие, прежде всего, не столько даже их достаточно невысокая по сегодняшним э, представлениям прочность, сколько то, что они все-таки не водостойкие. Хоть немного прочнее, чем просто глина, которая сама по себе размокает, но все равно, вот посмотрите, это хорошо можно посмотреть, на, например, на старинных замках, на различных соборах и тому подобное, там кажется, что камни никак не соединены между собой вкладки. Но на самом деле это обманчивое впечатление, на самом деле когда-то э, там э, раствор был, но это был не цементный раствор, а вот э, известковый раствор, как вот, например, вот в этой кладке. И, э, этот, и, и этот раствор со временем просто вымылся оттуда. Ну, поэтому люди начали активно искать какие-то замены этим веществам, и дальше они изобрели гидравлическую известь. Для этого они использовали такой природный, такую горную породу, как мергель. Мергель – это природное соединение известняка с глиной, там кроме карбонатов, еще алюминаты находятся, и благодаря этому в результате его обжига получается вещество, известное как гидравлическая известь, и, собственно, эта гидравлическая известь, она является после затвердевания водостойкой, и, в частности, это позволило это позволило например построить вот такой замечательный маяк здесь он показан стоящим на суше однако это уже сегодняшние дни в свое время в 17, 18 прощения, веке он был построен буквально на скале которая торчала посреди океана и волны перехлестывали через нее Понятное дело, что из, из какого-либо из предыдущих вяжущих веществ получить там ничего стойкого было нельзя, но за счет применения гидравлической извести был построен маяк, который простоял больше столетия, и э, пришлось его заменить не потому, что сам он разрушился в условиях, когда его постоянно бьют волны. Э, треснула скала под ним, а сам он бы э, еще это и, и, и, и дальше продолжал служить. Но людям и, и, и, и гидравлической извести было мало, и следующей остановкой был роман «Цемент». Это, в принципе, тот же самый э, Мергель, только соединенный с другими, э, э, только в, немного э, с добавлением некоторых других веществ, так называемые пуцеланы. В свое время его успели изобрести римляне, что вот хорошо видно, их постройка как раз держится за счет роман-цемента и того, что называется римским бетоном. Но затем, затем этот секрет был на долгое время утерян, и потом его только англичане заново изобрели. Тут происходят гораздо, гораздо более интенсивные реакции, и за счет этого значительно повышается прочность данного бетона ну, до, до тех показателей, при которых уже можно строить вот такие вот достаточно сложные сооружения. Однако на сегодняшний день весь наш бетон, который мы, собственно, и называем бетоном, он э, не на всех этих замечательных э, вяжущих базируется. Сейчас он базируется на таком хорошем вяжущем, как портлан цемент Что в этом вяжущем такое особенное, что мы уже практически 200 лет так или иначе используем именно его. Ключ ко всему это то, что здесь используется не природная смесь э, глины и известняка Мергель. Здесь, собственно, глина и известняк берутся отдельно и смешиваются, совместно молятся в нужной пропорции, в тщательно установленной. После того, как произошел помол, они обжигаются, получается так называемый клинкер. К этому клинкеру добавляется гипс, опять-таки совместный помол происходит, и на выходе мы получаем всем нам известный порошок, который, собственно, и называется портланцементом. Ну и, собственно, именно, этот, именно это вяжущее и позволило получать уже современный бетон, по большому счету. Что, ну, дело в том, что, получив вяжущее, это далеко не конец нашей такой небольшой головоломки, которая составляет бетон. Вот посмотрите, мы берем... это цемент Смешиваем его с водой. Но сам по себе цементный камень достаточно непрочный. Сам по себе он достаточно непрочный. И поэтому для того, чтобы он был более прочным, нужно добавить в него, например, песок. песок добавление песка позволяет значительно повысить его прочность за счет того, что песчинки формируют достаточно прочный скелет внутри такого, такой смеси. Но при этом вот этот раствор, который мы, собственно, называем строительным раствором, он сохраняет достаточно большую подвижность в то время, пока цемент не схватился еще. И благодаря этому его можно использовать не только для того, чтобы устраивать кладку, но и, например, залить из него пол. Однако, если мы попробуем изготовить из такого, из такого раствора, например, стену, то мы заметим, что прочность ее получится недостаточная. Чтобы получить действительно прочный бетон, в него нужно добавить еще и щебень. Щебень – это обычно обломки каких-либо горных пород изверженных, достаточно прочные, гранит, базальт и тому подобное используется для этого. Он, опять же, добавляется в бетон таким образом, чтобы обеспечить заданную подвижность на этапе, когда он представляет из себя бетонную смесь. Но в итоге из него уже можно получить вот, например, такую стену замечательную. Стена – это, конечно, хорошо. Однако, если вот мы попытаемся получить из просто бетона перекрытие, то мы с удивлением обнаружим, что для того, чтобы это перекрытие не ломалось просто под собственным весом, оно должно быть очень и очень толстым. Причина вот здесь видна. Когда э, вот перекрытие работает на изгиб, то э, в этом случае в нижний, э, то, что в верхней части... Э, обра... э, Наблюдается сжатие, ничего страшного. Бетон, как все каменные материалы, очень хорошо работает на сжатие. Однако его прочность на растяжение в 10 раз меньше, чем на прочность на сжатие. И поэтому внизу, где возникает зона растяжения, чаще всего, чаще всего и появляются какие-либо трещины. И поэтому было найдено следующее решение. Железобетон. Собственно, тот материал, из которого все строится. Чем эта картинка, это изделие, в данном случае это двухконсольная колонна, оно отличается от того, что мы видели до этого. Вот эти самые замечательные стержни. Это стальная арматура. Стальная арматура. Сталь – это материал, который как раз на растяжение очень хорошо работает. Единственное, вообще сталь была бы лучше бетона, если бы не одно «но». Она значительно его дороже. Поэтому принято было такое вот компромиссное решение, как добавление стальных элементов, собственно, армирование бетона в те места, где необходимо обеспечить его упрочнение в зонах растяжения. Ну, собственно, характерный, характерный вид арматуры – это вот такие вот стержни, с, с, с такими вот бороздками. Это профильная арматура стержневая. Что тут можно сказать еще по поводу арматуры? Почему, собственно, стальная арматура используется в железобетоне? Потому что сталь с бетоном хорошо сцепляется. Вот эти вот канавки предназначены для того, чтобы еще больше это, это сцепление повысить. И еще э, хорошо в э, том, что используется именно стальная арматура, то, что э, у стали и у бетона приблизительно одинаковые коэффициенты температурного растяжения. И поэтому, поэтому, у, нас, э, поэтому у нас, если мы... Во время различных перепадов температуры, когда то жарко становится, то холодно, мы можем не бояться того, что в какой-то момент бетон отслоится от арматуры. Ну и, собственно, широкая возможность соединения бетона с арматурой позволяет получать вот такие вот многочисленные изделия, которые как в виде блоков достаточно простых э, используются, так вот такие вот есть перемычки и даже кольца из, э, железобетона, из железобетона. Но э, если мы говорим о железобетоне, то мы не можем не вспомнить еще один фокус, без которого современный железобетон не мог бы предоставить строителям ту, э, все те возможности, которые он для них предоставляет. Это так называемое предварительное напряжение арматуры. Вот посмотрите, сам по себе у нас бетон очень не любит растягиваться. Так давайте не, просто, давайте не просто его проармируем, а сделаем так, чтобы в нем уже существовали напряжения, которые бы его сжимали в той зоне, в которой он будет растягиваться, чтобы эти напряжения компенсировали компенсировали то растяжение которое он будет получать во время своей работы ну и собственно что можно использовать для этой цели кроме как и арматуру ее предварительно натягивают перед тем как будут формовать изделия формуют на этой растянутой арматуре изделия после того как изделие затвердевает арматуру э, отпускают или обрезают, и она достаточно плавно э, обжимает бетон, создавая в нем те самые э, напряжения. Ну и таким образом, что мы можем сказать вообще про железобетон? Железобетон – это такая технологическая головоломка, где мы долго работаем над каждым компонентом, внимательно их соединяем, и в зависимости от того, как мы их правильно или неправильно соединили, мы... Э, мы, мы можем получить либо все, либо ничего. Ну и, собственно, э, чем занимаются технологии в области бетоноведения? Они вот как раз изучают все более новые и новые способы соединить э, все эти компоненты правильным образом. И, может быть, что-то из них даже больше э, выжать, чтобы мы могли строить гораздо более интересные, гораздо более грандиозные здания и сооружения. Спасибо за внимание. Спасибо за лекцию. А скажите, насколько широко используется вот предварительно напряженный железобетон в строительстве? В строительстве? Ну вот, у нас практически все плиты перекрытия пустотные. Это очень важное изделие, которое используется везде, где нужно создавать перекрытие у нас. Это очень часто используется. Вот они все у нас преднапряженные. Также преднапряженный железобетон э, используется в большом количестве различных балок, например. Существуют фермы железобетонные с преднапряжением, и даже есть некоторые мосты, достаточно большие, они построены, там э, уже цел, сама они строились э, не... Из сборного железобетона, собственно, непосредственно на месте э, происходило бетонирование, но уже на, не, вот непосредственно на месте те тросы, э, на которых висят эти мосты, по, су, по своей сути, э, там, сначала натягивались стальные трассы и, и, и, и, и на них уже производилось бетонирование, непосредственно на месте, вот эти трассы были предварительно натянуты. Так что доста достаточно э, активно. Ну, единственное, что его далеко не везде можно применить. Эм, спасибо за лекцию. Возможно, я пропустил, но были какие-нибудь первые постройки из железобетона? Э, первые постройки из железобетона? Пе -э, первое железобетонное здание, мы можем даже сказать, э, что оно было построено в 1854 году во Франции. И вот и с тех пор, ну сначала его достаточно ограниченно использовали железобетон, но э, постепенно все больше и больше. Что касается э, каких-либо предтеч именно железобетона, именно там, где какая-то сталь в качестве армирующих элементов, то э, эксперименты в этой области шли всю первую половину XIX э, века. Но это были отдельные какие-то небольшие прутки, такие с полметра длиной, которые просто укладывались вот в это, вот, вот туда, где укладывался этот бетон. Вначале даже не, не на портлан-цементе, а, например, на гидравлической извести на роман-цементе, которые в это время использовались. А Самое крупное здание железобетона... Ну, зависит от того, что, что вы понимаете под понятием крупное. Самое высокое здание – это Бурж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, 800, сколько там, 850, кажется, метров высотой. Однако вот есть, например, у нас мосты, которые тоже из железобетона построены, которые до двух километров длиной. Ну, нет, это даже это один пролет – Два километра. Там, там есть мосты, которые 19 километров длиной. Вот это же, наверное, самые крупные железобетонные конструкции в мире. Спасибо за лекцию. Железобетон – интереснейшая штука. Какие на сегодняшний день перспективы? Что у нас по новым матрицам? Что насчет углеродных нанотрубок и прочих штук? Ну, углеродные нанотрубки и прочие штуки – это отдельная лекция. Что касается непосредственно вот этой технологии, что в ней э, можно добавить и заменить, ну, собственно, вот в этой вот основной части головоломки сразу можно обратить внимание на арматуру. Э, это самое, ну трудно сказать, что дороже в бетоне, это цемент или стальная арматура, потому что и то, и другое, на них, наверное, процентов 80-90 всей стоимости бетона приходится. Однако вот портлан цемент пока что заменить капитально вообще нечем. Вот с арматурой есть идеи. Есть идея заменить стальную арматуру на базальтовую. Базальт – это камень, который можно расплавить, и отлить из него форму, и, и вот, собственно, эта арматура базальтовая, она была бы, не уступ... предполагается, что она не уступает по прочности стальной, и при этом она дешевле ее, с целью, с целью удешевления. Но тут какие есть моменты. Ну, вроде как ее коэффициент температурного расширения более-менее похож на бетоны на сталь. Другое дело, что у нее гораздо более гладкая поверхность, чем у стали, и поэтому сцепление бетона с ней вызывает некоторые вопросы, скажем так. Но у нас это э, образцы такой арматуры, я держал в руках. Спасибо за лекцию. Мне интересно, кто вообще придумал железобетон? Ну там немцы, не знаю, французы, английцы кто вообще его придумал? собственно тут такой сложный вопрос что первоначально вот в свое время очень много собственно сбит собственно то что называется роман цемент и гидравлическая известь и вообще первый бетон как смесь инертных компонентов свяжущим веществом придумали римляне еще. Но потом это все забылось на некоторое время. И потом очень много с железобетоном сначала не с железобетоном, сначала просто свяжущими веществами экспериментировали англичане не очень много. И, собственно, после, почему это так было? Потому что Англия морская держава, вокруг нее идет интенсивное, интенсивное мореходство, и вокруг нее же большое количество рифов. Англия нуждалась в маяках, но маяки строить на рифах, имея только имея материалы, которые размягчаются от действия воды, просто невозможно. И они, собственно, в это, это Скажем так, первоначально э, портлан цемент э, именно вот для Маякова был разработан. Но в какой-то момент ини инициативу англичан перехватили э, французы. И э, э, э, Собственно, изобретателями железобетона в разных источниках называются два француза. Традиционно говоря, рассказывается история о Жорже Манье, который, которому были нужны катки для выращивания апельсинов или просто деревьев или чего-то там, и он обмазан, обмазал цементом стальную, стальную клетку получил вот эту самую катку это считается э, началом железобетона традиционно однако э, я, на, насколько я это для себя установил эта история скорее всего придумана самим жержа манье потому что что еще за десяток лет до, э, до него э, здания из железобетона строились но опять же это был другой француз э, это уже как сказать вот то первое здание которое я говорил в 1853 году построено э, был такой Франсуа Кайне, или Куагне, как-то так его фамилия звучит. Так вот, он, собственно, много, он был владельцем заводов по производству портланцемента, и вот он, собственно, много с этим экспериментировал, и он получил первые железобетонные конструкции. И, собственно, с этим какой, вариант, какой момент связан? Во, практически во всей Европе у нас «бетон» называется словом «бетон». бетон. Это, оно происходит из французского языка. Однако, сами, однако англичане используют слово «конкрет». Практически единственное. Так сказать, выразили свое несогласие с тем, что французы у них в свое время эстафету в этом моменте перехватили. Да. Э, Спасибо за доклад. Э, скажите, пожалуйста, у меня практический такой вопрос. Вы сказали, клинкеру добавляем там, известили или э, гипс, гипс добавляется. Да, и получаем цемент. Вот. Но насколько я знаю, там куча разных марок цемента, и когда я покупаю, я смотрю, там ПЦ, ШПШ, как мне его выбрать? Там же еще шлаг добавляют, еще что-то. Какой мне цемент нужно покупать? Еще и когда делаем бетон, там добавляем песок какой-нибудь. Как, когда добавляют горный, когда мытый. Но ну, это все такие практические вопросы <laughs> мне интересные. No. Вот. И правильно ли я понимаю? Еще третий вопрос. Извините, я сразу хочу uh -huh. все задать. Э, мы не можем бетонную плиту перекрытия сделать, используя лаконную арматуру, потому что мы ее не можем натянуть. Правильно? Ну, вы знаете, каждый из ваших вопросов на отдельную лекцию тянет. Так, что там было первое? Сейчас. А, тип цемента. Ну, вообще, как бы, тут да, тут, да, тут отдельная лекция. Если, если совсем коротко, то, то покупаете для своих каких-то бытовых нужд то, что написано «ПЦ-400». Просто. Можете смело покупать и ШПЦ. Какие, собственно, разницы между портландцементом и ШПЦ, то, что называется шлака портландцементом? Портландцемент – это то, что получается вот, чисто по вот этой вот технологии, которая была показана. Вот по этой технологии получается чистый портландцемент. Однако тут такой момент, что по минеральному своему составу металлургические шлаки они очень похожи э, на вот то, что получается э, в резу... вот здесь вот, на стадии клинкера. Э, там те же самые минералы, которые потом гидратируют и э, могут э, и могут образовывать конструкцию. Собственно, сами шлаки, если измельчить и затворить их водой, они и сами могут, и, и сами могут служить вяжущим, правда, значительно хуже, чем, вот, собственно, портлан -цемент. Что касается ШПЦ шлака портлан-цемента, то тут это делается ради экономии. Там просто часть, просто к, вот этой вот, к вот этому вот веществу добавляется еще часть шлака. Ну и там уже технологии немного шаманят и, и делают так, чтобы более-менее прочность э, соответствовала. Собственно, э, что означает цифра 400 или 500 на марке цемента? Это вот прочность стандартных образцов, э, которые изготавливаются, из, э, изгота, э, изготавливаются для определения прочности этого самого цемента. Они, э, там прочность определяется не чистого цементного камня, а э, смешанного с песком. Что касается добавления песка в бетон и вообще добавления каких-либо инертных материалов в него, то тут все зависит от того, как, для чего вы этот бетон хотите использовать и что вы из него хотите получить. Ну вообще, если вы добавляете в бетонную смесь песок, то скорее всего вы хотите снизить ее подвижность. Вы хотите связать часть воды, которая в ней, в ней содержится, и получить что-то менее подвижное, например. И что там третье было? А, стекловолокно. Ну, в принципе, эм, с натяжением стеклонити или стекловолокна никаких особых проблем нет. Может, ее не до такой степени можно натянуть, как, э, как, как сталь, но там другая проблема со стеклонитью, стекловолокном. Оно практически не сцепляется с цементным камнем. Uh, спасибо за лекцию У меня такой uh, вопрос вот вы говорите что железобетон это супер классная штука вот из него можно делать супер классные стойкие здания почему uh, вот у нас в харькове некоторые здания которые были построены там еще в XIX uh, веке выглядят довольно хорошо а газпром первое здание из стекла и бетона построенное там в 26 28 году 20 -го века выглядит ну мягко говоря отвратительно вот почему так происходит Ну тут очень много э, вопросов, почему то или иное. Главное э, здесь то, что о многих из тех зданиях, которые э, постро, построены в, в 19 веке, о них все-таки, э, во-первых, заботились. Во-вторых, тут у нас, тут будет еще сегодня рассказываться про ошибку выжившего. Тут такой момент, что э, чем дальше... Э, мы углубляемся в прошлое, тем больше эта самая ошибка э, чувствуется. Собственно, в чем, в чем она здесь проявляется? В том, что мы видим те здания, которые были построены очень качественные, и при, э, <coughs> не просто хорошо построены, а самые лучшие какие были построены, а все остальные успели уже просто развалиться. Это первое. Ну и во-вторых, -во все таки, ну тут очень много факторов. Опять же, в каких условиях это здание стояло, как о нем заботились. Опять же, если там у нас кирпичное здание, например, то сравнивая его с железобетонным, то очень много, можно какие-то недостатки его не заметить. Опять же, за счет того, что вообще керамический кирпич – это очень стойкий материал. Гораздо более стойкий, чем бетон, но какой у него минус? Из него нельзя просто взять и быстренько отформовать стену какую-то. Его его, там должен работать опытный каменщик, устраивать перевязку швов и тому подобное. Как бы этим тоже может объясняться. Очень, многие, очень многими факторами это может объясняться. А есть здания, которые, ну, опять же, стоят, э, из бетона сделаны, но стоят при этом очень, э, уже д -д долго, и не, не особо по ним что-то видно. Как повезло. Да. Сейчас последний вопрос, коротко на него ответить. Спасибо за лекцию. Ань, там дело в том, что просто «Газпром» – советское здание, и все. Нет, можно вопрос? <смех> Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, современные бетонные дороги стоят примерно в 2-3 раза дешевле, чем асфальтные дороги. И вот во всем мире, в Европе, в США, это быстрая, дешевая технология сделать качественное дорожное покрытие, как и просто бетонное, так и бетонное с покрытием асфальта 2-3 сантиметра. Расскажите, в чем причина того, что в Украине это не используется, ну кроме конспирологических теорий, теории заговора политиков. И какие вообще есть плюсы и минусы у дорожного покрытия, сделанного из бетона? Ну, тут... Это дело совсем отдельная лекции. Тут какой момент, сам по себе... Асфальт, если то, точнее говорить асфальтобетон, асфальтобетон – это тоже по-своему разновидность бетона. Разница с вот этим вот бетоном в том заключается, что там в качестве вяжущего используется битум. Это органическое вяжущее, оно само по себе еще дороже, чем вот цемент. Однако, какой у битума плюс по сравнению с бетоном – это то, что… Э он, он способен деформироваться, и поэтому достаточно даже тонкий слой асфальтобетона способен гораздо дольше сохранять целостность свою во времени, чем соответствующий слой по толщине бетона простого. Вот те дороги, которые сейчас во множестве строятся из бетона, они строятся по очень такой достаточно затратной технологии, у нас не, у нас не любят затрачиваться на что-то, что будет служить нам следующие несколько десятилетий или столетий, и в основном этим объясняется то, что у нас это не строится. Но опять же, там где строится не просто из бетонных плит чего-то положенного на землю, а там где строятся действительно современные бетонные дороги, там толщина бетона измеряется не, не просто сантиметрами, а десятками сантиметров. Вот такой общий ответ на этот вопрос. Скажем спасибо Александру.